Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Россияне смогут массово получить прививку от коронавируса нового типа в начале осени. Вакцинация населения займет от 6 до 9 месяцев. Об этом заявил директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее он сам себе сделал прививку от коронавируса. Производство вакцины в России планируется начать в августе. Цитирую. «Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода, 7, 8, 9 месяцев. Да, процесс вакцинации и ее масштабирование». Конец цитаты. По его словам, привить все население страны сразу не получится. Производительных мощностей буржуазной России просто не хватает на то, чтобы создать достаточно прививок для всех. И причина тому, то, что целью нашего производства является не обеспечение потребностей народа, а добыча прибыли для капиталистов. Пользователям системы социального мониторинга, которая с помощью мобильных телефонов следит за соблюдением карантина по COVID-19, выписали более 54 тысяч штрафов. Их общая сумма превышает 216 миллионов рублей. Штраф в 4 тысячи рублей получили 30% пользователей приложения, причем некоторые по 2-3 раза. Сервис социального мониторинга в его нынешнем виде запустили только в конце апреля. Штрафы в системе приходят в автоматическом режиме, без административного разбирательства. Сразу после его появления москвичи начали жаловаться на массовые сбои и ошибочные взыскания. Как начать собирать штрафы и продавать маски за сотню рублей, так буржуазная власть все успевает. Когда же речь заходит о прививках, то тут уж извольте подождать полгодика-год. Госкорпорация ВПРФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 года. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. По его словам, еще одна процедура сокращения пройдет в ВЭБе с 1 июля. Шувалов отметил, что на завершающем этапе трансформации госкорпорации планируется изменить структуру управления, провести аудит должностей силами PWC и перераспределить сотрудников в некоторых подразделениях. Центры растут в геометрической прогрессии, трудящиеся все сильнее затягивают свои пояса, а государственные корпорации в это время сокращают работников, показывая, насколько наше государство заботится о своем народе. С момента введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса 58% россиян потеряли в заработной плате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска вакансий персонала «Работа.ру». Согласно исследованию, 58% россиян сообщили об уменьшении заработной платы во время самоизоляции. Для 39% трудоустроенных граждан старше 18 лет оплата не изменилась, а 3% заявили о повышении дохода на фоне пандемии. Кроме того, две трети россиян, 66%, рассказали о снижении премиальной части оплаты труда. По-настоящему пугает не сам вирус, а то, какие беды он несет наемным работникам всего мира. Повсеместные увольнения – падение заработных плат и вездесущая инфляция, и виной всему капитал, желающий переложить все убытки на плечи трудящихся. Госдума предлагает с мая отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКК, введенные в качестве поддержки населения во время пандемии. Так заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев в рамках заседания комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей. По мнению Минэнерго, прекратить срок действия моратория на начисление пеней за неоплату потребленных энергоресурсов и на введение ограничения режима потребления электроэнергии в отношении потребителей и неплательщиков надо с 1 июня, но с рядом исключений. Товарищи, никто не даст нам избавления. Лишь мы собственными руками, ликвидировав буржуазную общественно-экономическую формацию, спасем себя от безработицы и кризисов и жадной буржуи. Товарищи, вступай в борьбу за собственные интересы, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании.